Всем привет остальным, здравствуйте! Сейчас я покажу вам два способа, как поменять фон в игре CSGO. Первый способ будет с индивидуальным фоном. То есть вы выбираете его сами, а второй с уже готовыми. Начнем с первого способа, и для начала нам нужно выбрать картинку или видео для нашего фона. Я выбрал такое прекрасное изображение с надписью «ТАРАС». После чего мы можем анимировать как-то данное изображение. Например, через проги для монтажа по типу Вегаса, либо через сайты для создания гифок. Все ссылки на сайты будут в описании. Зайдя на сайт для создания гифок, обязательно зарегистрируйтесь на нем. У меня получилось такое прекрасное изображение, которое я скачиваю в формате MP4. Но КСК читает файлы для фона только в формате webm. Для того, чтобы конвертировать наш фон, нам нужно перейти на сайт для конвертирования, загрузить файл, нажать начать конвертирование, дождаться окончания конвертирования и загрузить файл. После чего открываем локальные файлы игры, ксго, панорама, Videos и в этой папке выбираем, какой фон заменить на свой. Для того, чтобы заменить фон, нужно создать три копии нашей гифки в формате webm и переименовать их так, как назван комплект фона из папки. В моем случае, Cobblestone. После чего переносим их с замены. Если окна замены не появились, то переносим и удаляем оригинал. После чего открываем CSGO и в настройках изображения выбираем тот фон, который только что поменяли. Второй способ с готовыми фонами. Чтобы их скачать, переходим по ссылке из описания, выбираем понравившийся из большого количества и скачиваем его. Разархивируем скачанный архив и видим там 5 файлов. Нам нужно только 3 видео. В моем случае они уже переименованы, поэтому я иду в ту же папку CSGO Panorama Videos и перекидываю их с заменой. Если вдруг файлы у вас не переименованы, переименуйте их аналогично первому способу. Ну а на этом все. Благодарю тебя, что досмотрел ролик до конца. Всем пока, а остальным до свидания.